Приветствую, друзья, всех вы находитесь на покерном канале. Сегодня будем играть очередные 50-50. А, давайте сразу приступим к делу, так как у меня уже открыто несколько столов. Я сделал тут заготовки, скажем так, и а, уже в принципе 5 столов мы играем. Ну здесь две четверки я буду заходить рейзом. Три больших блайнда. А, 6-9 здесь просто чек будем делать. Так, регистрация у нас, в принципе, проходит активно, сейчас пол полдевятого, скажем так, полдесятого, почему-то еще часы не перевели, хотя уже, в принципе, на час, на час вперед надо, но со временем, я думаю, Покерстарс эту проблему исправит. 9.4, тут был рейс от игрока в ранней стадии, в ранней позиции. Поэтому тут 9-4 будем сбрасывать. Так можно было одномасно играть. Дама-4 дама у нас есть попадание. Во флоп, правда, мелкая пара, но никто не ставил. Поэтому размер банка, я думаю, будет достаточно чтобы определить, получить, скажем, информацию от игрока. Да, у нас две пары. И вот игрок атакует тут. Но ну, можно просто сбросить его. Достаточно приличный рейс от нас был, но тем не менее... Так. вас в первую очередь. Не в первую очередь, Алиса, я тебе не просил, чтобы ты выглядывала. Так, у нас открылся еще один стол. Это у нас шестой стол, но ну, мы будем открывать восемь это в принципе нормальная такая вот динамика на шестерке я буду коллировать Туз 2 в принципе хорошая рука тут рейс от колобка была, это регуляр. в принципе, не буду я отвечать колум, 120 фишек наше время как говорится еще придет и мы достаточно прилично можем со временем сорвать количество банков так, ну тут Туз на Тузу никто не ставил Буду буду наверно тогда атаковать. Конечно, тут э, валет нас средняя. Средняя пара. Нам валет 10 надо. Ну, блеф троих, конечно. Так, лова пинчер это регуляр. Отмельчу его. 7-5 тоже буду сбрасывать. Но ну, я думаю, сейчас, наверное, поступит ставка, и мы будем сбрасывать, так как у нас туз-валет, 3 блайнда буду калировать, но ну, нам 10 валет надо. Нет, ничего не пришло, но... Да, здесь, в принципе, такая приличная ставка, 400 пишем, но здесь просто смело сбрасываемся. Так, тут рейс, ререйс а это, в принципе, гайта руки. Да, действительно, тут тузы короли были. Опять 6-4, попадаем в оплот, но никто не ставит, будем атаковать. Так, а мы здесь будем регистрироваться дальше. Валет-король тоже будем делать три больших блайнда. Девятки будем играть рейсом То есть у нас стиль так лак будет. 7-4 есть совпадение. И стандартные три большие блайнда будем ставить. И фолд-фолт. Здесь валет король. Так, по Вова пинчер мы видим, ага, вот он. Ну будем делать продолженную ставку. А зачастую мы будем забирать банки, но тут вот видно, попал ирландец во флоп. просто будем сбрасываться Чекрейс сыграл игрок из бразилии довольно таки так подъем достаточно высокий почти тут 6 блайндов почти двойки я здесь буду колировать чуть больше трех больших блендов попадаем на свою двойку Да, мы будем сбрасываться нам 310 пики нужно в принципе лоб хороший ну, ничего не пришло Семь туз тоже будем выкидывать на рис. Семь десять фолд. Ну, валет да, мы тут будем э, ставить. Так, у нас открылся восьмой стол, в принципе, пока этого будет достаточно. Да, там, ну, часть фишек мы заберем своих. Тус не оказался. 55, ну да, немножко он поднялся. Но ну, здесь я буду колом играть, конечно, какая ставка будет. Где-то три больших лайнда буду ставить. Здесь у нас флэш дро. 2,4, одномастные тоже будем играть В принципе, просто будем. 10-5 дама буби нам надо. Буду калировать. Да, у нас пришла пятерка. 10 валет у него было тут 274 будем сбрасывать 687 валет тоже будем выкидывать 4 король но у нас тут есть в принципе шансы пятерку поймать Две трефы буду ставить. Так, вот этот игрок он тоже вижу, да, регулярный. Или на двух столах я вижу, он играет маты. Ну, так, это на трех столах, да? Ну давайте его отметим. Таким черненьким я его сделаю. 6, король 2 будем выбрасывать. 3,7 тоже будет фолд. Так, он увеличил свой... тоже буду калировать нам 6 8 валиц с ним выбрасываем здесь нам 10 5 надо да есть десятка пять, ну и тут я буду сбрасывать, тут в принципе особо ничего нет. утёвого нету лет будут три больших блайна делать. Подъем будем будем играть агрессивно. Ну и на продолженность ставки, я же как говорил нам, 9-10 хорошая рука. Ну, здесь я в такой ситуации сбрасываю, просто девятки буду калировать. здесь буду ставить три больших бленда здесь мы не попали конечно но тут с дама будем заходить рейзом тут тоже буду рейс два больших бленда делать а валит дама друзья у нас восьмой стол но ну, тут аллен пошел 700 фишек тут бленды uh, 48 я думаю что принцип торопиться не будем будем выбрасывать достаточно приличная рука но Теперь будем рейдом заходить 10 король наша задача увеличить свое количество фишек, да, как от этого начисляются деньги. 8-5 убрасываем. Ну, 6 тут, принципе, тоже. 7-1 Обязательно заходим в игру. Просто колом на флоп. Ну, нужно увидеть. Так, 6-4 убрасываем. короля буду семя подъем сделаю и показывает аллен верхние столы чуть-чуть отстаем Поставлю, тут с король уже буду я делать подъем. Буду релей ставить против колобка. шесть ту с нам нужен пять да здесь совсем у нас мало вот ну Надо будет подняться. Подняться надо будет, друзья. Десятки. Вова, пинчер сделал ревес. В принципе, тут ну, я буду сбрасывать. Да, давай, ну, тут 10 хорошую рука буду. Бабанг делать. Валету здесь и дама. Да, тут еще ничего вообще не пришло. Хорошие шансы были. Тут дама буду колеровать. восьмерки тоже будут будет рейс у нас есть восьмерка буду запушивать мы проиграли тут, тут, тут свой стол ну, здесь 400 пишек оставалось в принципе второй турнир мы проигрываем ничего страшного здесь туз 9 буду ризом заходить король я буду пушить если попали попали мы в даму Плюс 6 крести, 10 нам надо. получилось нас поймать Так, у нас что-то тут три валета одномасла будем выбрасывать. Две двойки я буду колировать. Ну, здесь Туз-9. Так, 60. Ну, ладно, будем рисковать на ту Туз-Король нам надо. В принципе, у нас туз пришел, ну, все девятки практически вышли. Ну, нам, так сказать, не повезло. Мы покидаем еще один стол. Так, я буду сбрасывать. Четыре король, шесть дама. масло будем играть дома есть уже хорошо чик-чик надеюсь пришел. Ну, блев наш не прошел, конечно, заколи у нас из зданий. я буду коллировать. Четверка тут 10 нам надо. Так, ну здесь у нас блев прошел. С король я буду уставляться. Так, у нас вот, друзья, 9 столов открылось, но ничего страшного. 8-5 фол. В принципе, тут скоро закончится. Я думаю, тут 6 человек осталось. Десятка я буду рейзом играть. настройки сделаем на 9 столов двойки будут заходить при большой блайндах ну и мы попали десятку тут я okay. буду ставить 9 валит фолт ну, для двойки будет у нас продолжная ставка здесь тус 8 будет рейс поставлю ТУЗ-8 доехал у нас ТУЗ, немножко обокрали мы игрока из Словакии и нам ТУЗы приходят стандартный Заходи. Нет, нет, не хочет заходить. А, у нас тут один стол уже. Так, друзья, сейчас мы настройку сделаем. 5-2, 5-дама, король 5. Все будем выбрасывать. В принципе, неплохие стеки у нас по 5000, почти вот, вроде тоже, да, у нас, нет, полторы. 10 валет будем стандартный рейс, 3 больших блайнда. Но ну, здесь мы попали в десятку, это уже Хорошо едам буду кольерывать валет нужен не пришел валетик Туз-8 у нас, да? Туз-8, 107 у него. Давайте заколем. Да, там король там. Восьмерка нужна. Давай четверки зайдем. везде мы пролетели Пока что так вот не сильно складывается три турнира у нас пока в минус. Так, это тоже у нас регуляр, я смотрю, давайте его отметим. здесь буду выбрасывать пять шесть, ну давайте заколим, пять шесть непопадаемые две ну, семерки я буду коллировать сильно много 10 валет, я думаю, рейзом зайду. Ну и дама я здесь буду кушать. Надеюсь, там вольты, десятки. Дама три какие-нибудь. Ну, дама три навряд ли там будет. Надеюсь, мелкая пара. Здесь тут дама я буду атаковать, две пики. Семь балет буду представлять. Дама валет, мини-рейс сделаю. Да, не попадаем никуда. 7, 7, 10, 10, вообще прекрасно. восьмерки, три больших блайнда будем ставить Тут, в принципе короткие стейки, я буду играть с ними на стейк король 2 нам пика нужно. 4, попробую блехом забрать мини-рейзом. Достаточно долго держится у нас верхний левый стол. Смотрим, что у нас тут на столах. В принципе, так все вроде ровно идет. Тус валет, тус валет. А, здесь тоже никто не хочет проигрывать. Валет король одномасный буду заходить. Туз 7 тоже одномасный буду не рейзом играть. Сет семерок попал, не хотел я давать а, просто плов смотреть. Здесь возможно стрит дро. Десять король, так, 150. Давайте заколем. Дама, 10 король нам надо. Дама, десять король нам надо. Да, есть дама наша. И вот так мы побеждаем в этом турнире, в принципе. Достаточно прилично у нас получилось. 440, аж 4 доллара 40 центов. Достаточно приличный банк. Четверка нам нужна. 10 король буду калировать. В принципе, пинчера надо выгонять. 10 король нам надо. Да, король есть, король 3, король 3.5. И побеждаем мы пинчера выгоняем его. Достаточно такой, наверное. Давайте еще регистрироваться, продолжать нашу сессию. Я тоже буду заходить нам пики нужно пики 10 и десять. Но нам нечем играть, конечно. На дамер играл. Обидно, что ничего не пришло. Но 9-6-2 пары мы будем ставить на совпадение. одномасно тут я буду проставляться пятерки буду калировать в принципе но стак позволяет надеюсь пятерка попадем тюхались немножко а здесь мы занимаем четвертое место и доллар 95 пять десять дам я тоже буду ставить Дама-Король-Валет нам нужен. Дама-Король-Валет. Да, здесь мы выигрываем. А здесь мы проигрываем. Да, что у нас получилось-то? Ничего не пришло нам, но, в принципе, Блайнты уже большие были, у нас одномасные карты были 10 и там, но не повезло. Так, а здесь мы побеждаем в турнире, занимаем... плюс 8 буду калировать, занимаем первое место, и у нас тут 4 доллара 70 центов уж. Вставлять. Ёшкин вот, а? М -м да, тащил буквально дро. Удалось. удалось поймать свой дро нам. но На этот рейзом будет заходить дама король надеюсь нам повезет ну и тут мы под королей попали ее мою Чего ж так не фартит нам сегодня дама королей тузы замечательно так еще мы в двух формах выходим Шесть валет нам нужен. Пятерка пришла, не та, не та карта. Так, что это у нас тут это под турниром давайте настройку на 4 стола делаем так здесь на двух столах этот э -э, негр у нас в принципе я так думаю что он регуляр что недостаточно короля буду подъем делать так, 10 валет тоже будет подъем 25 будем выбрасывать да и так вот удачно тут зашел в конце и регуляр у нас действует этот вот в 577 Да, я 5, 8, туз 8, ну, по шансам банка есть смысл колировать. 6, 7, 8 тут. Ничего не выпадаемо. Да, 8, 10. Два раза переехал у нас немец-россиянина нашего. Первый раз на тузах в да. да, хорошие банки, пару тысяч там было. И второй раз тоже сет вальтов. У него получился, но стрит оказался старшим. Ну, тут тоже, в принципе, битва титанов. мы зарезим что ли да валет мини рейс сделаем ну так все сбрасывается нам в принципе это хорошо пароль 10 тоже хорошая рука тем более и Десятка есть. Восемь три девять восемь. Просто зайдем. На девять восемь в игру. колить. Дай двоечку. Нет, даже не дал двойку. Все буби еще. Никто под наши тузы не стал заходить. попробуем но не попадаем а девятка девятка есть на это так ладно давайте попробуем может бубить 3 или 9 но здесь мы уже далеко заходим конечно тройки Я рейс сделаю нам буби надо 32 32 чтобы король 6 27 король нам надо но ну, здесь мы ничего не получили хотя шансы были хорошие опять выбрасываем дама 3 тоже фолд 9-7 тоже сбрасываем будем колировать 25 надо нажелать на двойку наверно нам не приходит вот а не добираем мы. еще раз едем на четверки тоже калирую Нам надо тут 9 Да, тут 200 ставит 8, 9 нам надо король там был ну, надеюсь наши дамы выиграют дама выигрует. дама дама дама дама дама дама дама дама так 2-3 давайте закорим так нам надо 24 4 да что ты будешь делать я а? Ну, смотрите, прям вообще. Да, не повезло нам, конечно, с дамами. такие у нас перенежды. Сет вольтов не поймали. И нам восьмерки нужны. Тоже что-то у нас тут плоховато. ТУС-9 Здесь туз валет это однозначного банка, в принципе, рука монстр, можно сказать, с таким количеством фишек. Ну и давайте смотреть, как мы будем удваиваться, да? Туз нам нужен. Да, получилось. Попали под вольтов. Литус восемь Кристи нам надо. так он в отрыв пошел достаточно сильно немец играет я заметил тут вот он регулярный игрок тоже но поднабрал прям приличное количество фишек что нам не удается так во флоп попадать Дама король, если попадаю, попадаю, буду, да, рейс, тут, в принципе, надо сбрасывать, ну, заколил, 10 валет, Дама король, 8 крести нам надо. туз туз король рейс будет 2 3 нам надо Ну, туз король девятки там туз нужен туз король 4 ну что-то нам заехало, то в принципе у нас да тут 9 валит буду сбрасывать 10, король. да, вот. Рейс был, да? 5,7, здесь надо нам. 5,7. нам 10 дамы надо 2 4 3 да отлично 10 валит я заколю 10 валит нам надо да ничего не пришло в принципе 10 нам надо. Тут четыре нам надо, тут четыре, восемь, семь. Короткий стек, надо конечно постараться выиграть. 10-8 одномастных. шишка достаточно большой да не получилось у нас все таки поймать шестерку это Десять тузбуги. Да что ж ты будешь делать такая? тяжеловато что-то сегодня немножечко так дается 74 Кристи, ну, попали мы в сет 5-9 здесь будем сбрасывать. Король дамы я буду атаковать. Король дама 3.2. Да. Печалочка называется. Тут у нас э, тоже короткий стек. 8 король. 200? да что ты будешь делать, а? Ну ничего вообще. Ха. Туз буги надо, туз буги, 8 пики, ну туз отлично, хоть Что-то прошло. Дай крести 7-8. Да что ты будешь делать, б твою мать, блядь. Слов нету, блядь. Опять нас переехали. сегодня нам не фартит фарта такого нет у нас ну ничего будем играть ладно вальты пузырь Да, так, два король будем сбрасывать я буду вабан висеть у меня там 300 с чем-то фишка оставалась в принципе дома мало 8 одномассного ладно буду сбрасывать тут в принципе короткий стек у пинчера нет нам 54 надо Под королейками зайдет. Ну, здесь попробую блеф троих поставить. Ну, ну и 8 опять мы не ловим ничего. вообще ну, дай тройку тройку тройку пятое место отлично где-то мы тут добрались куда-то пинчер у нас вылетел так, доллар 85, не совсем много. Но тоже приятно. Плюс 8, три пики нам надо. Девятка. 2, ну что будем планировать давайте рискуем нам 72 надо 72 еще остается но тут все уже 4 одномасный принципе можно но ну, опять регуляр улетает у нас там вроде у него 8 король в принципе хорошие шансы были но ну, ничего не доехало вообще рефа нужно 6667 дама 10 ну и отлично тут в принципе тут побеждаем и пятое место но тоже приятно тут это пятое место Еще посмотрим сколько оно здесь 2 доллара 7 центов Здесь валет дама Я, наверное, буду пушить тут короткий стек у меня остался 400 фишек блайн 100 большой нам валет дама надо ну-ну-ну-ну 10 валет дама до да, десятка отлично Отлично. неужели мы тут в конце немножко подлохматимся тут тоже туз дама надо будет клапка мочить Король нам нужен. Ну а здесь, да, мы туз черви добиваем его. Не бьет скаловок. Он видно круглый здесь 9 король будем ставить а, валет 8 черва валет нам нужен не, не приходит Бедные 5 столов осталось и тут. Тут полный стол, тут полный стол. Тут 4 Будем играть одномастный. Никто не ставил шесть десять да отлично отлично три валет но нам тут э, двойка нужна но ну, вот тут мы будем сбрасывать тоже будем выкидывать. Ну, ТУС-4 опять у нас колобок. ТУС-4 одномасный буду колировать. Надеюсь, во флоп попадем. Ну и Туз 3 я тут решил резом зайти. получилось у нас вот заколили а, туз 5 здесь есть смысл заколить у нас все таки туз да туз туз нам нужен не получилось у нас забрать Попал он в семерку и буби нам не доехали. Даже он в две попал. даже сайт был 7.3 ну 7.3 да, нам надеюсь повезет да, отлично. 150 я поставлю. Подмарился. Надеюсь, нам будет дальше вести, чтобы хотя бы ну, в ноль много турниров мы просто нас тут переезжали, проигрывали мы. шла осталось заколить а, 10 валет нам десять король на нужен король да но две четверки тоже мы вынуждены калировать есть вероятность попадания во флоб. шансы дается нам и Флоп смотреть бесплатно, но 10 валет, мне рейс сделаю. Ну, этот игрок аккуратно играет из Бразилии. Да, три шестерки, это, конечно, хорошая вещь, поднимать вообще не на чем. что-то вылетело В нижний стол нам оттащить, конечно, тут. Ну, 10 туз это бабанк. осталось 6 человек и здесь ну, тоже как бы сказать тут почти полный стол туз 2 8-10 выбрасываем так еще у нас тут один покинул стол тут тоже осталось 6 человек но здесь 8 король я буду поставить, ну ладно, пропускаем. Ну, тут я вальтал буду. Мариус, сбрасывай. Я буду это, это однозначно. Я буду калировать однамасные. 7, да? 7 король тут с да? 8 здесь вот такие вот а, параллельные по диагонали столы с коротким стейком здесь в принципе надо удваиваться Полет 3 тут не будем ничем этот исполнять, просто сбросим. Тоже десять-пять выбрасываем. Тут что-то сидят. Смотрю, тут засиделись. 7. давайте заколем одно масло ну и здесь туз король я буду ломанкой туз 8 буду переставлять Эх, два туза, ну да, здесь, здесь нас, увы, туз король нас переехали, тут пятерка дама нужна. Очень жаль, конечно, не совсем, ну ладно. у нас осталось Beep! <phone rings> очень много раз два три четыре пять шесть семь, восемь десять, десять столов третье место мы занимаем 5 доллара так и у нас тут один стол остался два четыре фолт нажму тут два карты в шаппинске. Но ну, есть надежда, что 6 туз надо делать, желательно чтоб да, правильно сделал ну, да, тузы, смотри, ой-ой-ой, каре, каре сразу пришло и так вот, хорошо получилось, так, ладно четвертое место мы занимаем, в принципе поздравляю, так, четвертое место у нас 2 доллара 44 цента Ну, так сказать, проигрываем эту сессию, 78, а было 82. И у нас минус 4 доллара за эту игру, конечно, много у нас было сегодня проигрышей. Поэтому, друзья, всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всего доброго.